Всем привет! Прозвучала такая версия, что башни-близнецы почили, так сказать, от взрывов ядерных, которые были заложены под башнями для их последующего сноса. Можно было бы сказать, ну, версия, ну, фантасты сочиняют фантастику, да. совсем всем крышей поехали. Но ну, ну давайте посмотрим просто на монумент. Никто не врет. Посмотрите, тут две ямы. Одна яма, вторая яма. По той версии, то, что я слышала, что, образов... что взрывов было несколько, что образовались пустоты, и в эти пустоты разрушенное вещество, как порошок, полетело. Я с трудом нашла размытые кадры крушения башен. Действительно, верхушки как самостоятельные поклонились и упали как на, как на пепел. Вот перед нами одна яма, то есть один взрыв, вторая яма побольше, второй. Вещество утекает в эти ямы. Да, потрясает масштаб. Вот Кому-то же денег и места не жалко да? на такие вещи. На такие монументы человек, тут просто муравей. Какой тут размер вот этого всего. Надо будет еще поизучать размеры. Тут наверняка что-то интересное. Здесь как пятый угол, да, или что это? Что это такое? Две на месте каждой. Я лишь хотела показать, вот, до какой степени никто не врет. Вообще, более странного монумента, пожалуй, мы, не, ну, мы вряд ли найдем что-то более странное. <мало>, Мало таких странных объектов. Монумент обычно выступает над землей, а тут дырка в земле. И монумент. И с этой точки зрения, что никто не врет, может быть, подогрев перил тоже что-то значит вот к этим событиям. Очень может быть вот такая интересная заметка.